Здравствуйте, господа солисты! Сегодня я вам расскажу о целой империи одиночек, которая внезапно появилась на планете и конкретно в одном из самых больших государств и весьма-таки озадачила правительство своим существованием. Речь сегодня пойдет о Китае. Именно в нем наблюдается огромное количество людей, живущих соло. На портале инопресса размещена огромная статья по этому поводу. Ее сейчас мы и разберем. Узнаем, как же там жизнь у одиночек и почему они в брак-то не вступают. Безбрачие, как утверждение свободы перед лицом тяжести традиций, стремительно набирает обороты в крупных городах страны. Такая жизнь соло, востребованная новыми поколениями, порождает новый бизнес и меняет социальные отношения. Желанным выбором для целого поколения китайцев стало безбрачие. Это стало социологическим потрясением в стране, где всегда соблюдалась конфуцианская традиция, при которой брак структурирует порядок. Даже правительство очень сильно обеспокоилось, поскольку безбрачие часто сочетается с нежеланием иметь детей, говорится в статье. В наше поколение вошел индивидуализм. Молодые люди больше не придерживаются китайского обычая, согласно которому они должны вступить в брак до 22 лет. И вскоре после этого должны завести детей. Они начинают осознавать, что им больше нужно сосредоточиться на себе, и что их личное благополучие важнее, чем выполнение вот этой брачной миссии, возложенной на них родителями. По мере того, как молодые китайцы переходят к более современному образу жизни, их желания меняются. Особенно это характерно для молодых, чрезмерно образованных женщин. А вы мне говорили, женщин-солисток не существует. С них так как раз все и начиналось. Многие из них становятся добровольными одиночками. Правда, здесь в статье слово «добровольными» взято в кавычки, но я думаю, что они на самом деле добровольные. Одиночки. Они сделали такой выбор, им ничто не мешало. Так вот, многие из них становятся добровольными одиночками, потому что стремятся к лучшему качеству жизни, которое они в первую очередь ассоциируют со своим профессиональным успехом, с личным развитием и индивидуальным досугом, занимающим привилегированное место в их повседневной жизни. Словом, со всем тем, чему помешали бы семейные обязанности. Молодые люди поняли, что бремя семьи для них слишком велико и предпочитают не иметь никаких семейных уз, в частности из-за дороговизны и огромной ответственности, которая представляет собой брак для людей нашего возраста. Мы едва зарабатываем на то, чтобы купить дома или квартиры для себя самих, в Китае же традиция требует, чтобы мужчина приобрел недвижимость и обеспечивал финансовый аспект для всей своей семьи. Я тут вспомнил про Японию грешным делом. Так вот, если вы не знаете, в Японии недвижимость настолько дорогая, что ипотека платится в два поколения. Если у нас ипотеку еще как-то берут там на 20-30 на лет, а некоторые умудряются закрывать и запять, то в Японии ипотека на 50 лет – это нормальное явление. 50 лет – это рабочее двух поколений. Естественно, с такой дороговизной семейных очагов ни о каком браке и речи быть в принципе не может. Да и у нас как бы в России тоже недвижимость дорогая. В Китае тем временем развивается настоящая экономика одиночек, целиком ориентированная на таких одиноких девушек и парней, находящихся в поисках независимости, как финансовой, так и психологической. Одной из ключевых концепций новой экономики становится уход за собой, поскольку одиночки уделяют больше внимания своей внешности и физическому благополучию. Блин, думаю, когда же я соберусь в спортзал-то пойти? Все-таки надо, я же все-таки солист, мне же положено следить за собой. Ну и вот поскольку они следят за собой, поэтому тратят больше денег на косметические товары и особенно на дорогие косметические товары. Молодое поколение китайцев оказалось более эгоцентричным, поскольку ему пришлось вырасти в условиях жесткой конкуренции. «У этих детей не было времени побыть детьми», анализирует Карл Аперес, технический директор Beauty Care Apac. Став взрослыми, они заново присваивают себе право на это непрожитое детство. В частности, навязчиво приобретая игровые, красочные, забавные продукты, которые делают их счастливыми. Временно делают, разумеется. В интернете или социальных сетях среди молодых одиноких людей стремительно набирают обороты продажи косметики в живом вещании. На стримах, что ли? Множится число бесед в режиме реального времени и с экспертами, которые знают, как разговаривать с этими информированными потребителями. Эти эксперты умеют предлагать им умные и передовые продукты. Каждый стремится к потреблению со смыслом. Новое внимание к себе также трансформирует сектора, традиционно предназначенные для семейных пар. Такие сектора рынка, как продажа ювелирных изделий. Элен Фанг, дизайнер ювелирных изделий, тоже холостяк, говорит, «Я не думаю, что мои изделия когда-либо предназначались для того, чтобы мужчина мог купить их для женщины». Речь идет прежде всего о том, чтобы побаловать себя. Его изделия в стиле унисекс адресованы независимым умам, которые не боятся безбрачия, а наоборот видят в нем силу. Экономика одиночек также встряхивает индустрию приложений для знакомств, потому что отказ от обязательств семейных не означает отсутствие романтических отношений. Это всегда то, на чем я делаю акцент. Если вы живете соло, это не значит, что... Вы должны как-то там воздерживаться от романтических отношений, от контактов с противоположным полом. Нет, не должны. Просто у нас в России вот эти все тренды, они почему-то как-то более глухо развиваются. А в других странах люди как-то лучше в этом ориентируются. Сегодняшняя современная городская китайская молодежь имеет меньше средств и времени для встреч с людьми, выходящими за рамки их все более сокращающихся социальных кругов. Самое часто используемое приложение для знакомств в Китае имеет около 52 миллионов подписчиков каждый месяц. И вот тут интересный китайский нюанс. В чем отличие? от западных приложений для знакомств. Китайские приложения скорее стараются убить скуку пользователей, продать им развлечения, чем продвинуть настоящую встречу. Мир аватаров, гарантированная анонимность, живое вещание, просмотр танцев, пения и так далее, цифровые подарки, покупка цифровых продуктов, например, розовых или звездных наклеек, наверное, стикеров всяких. Таковы три основные... Особенности китайских приложений для знакомств. В любви присутствует настоящее разочарование, поясняет Си Чжан Конг, китайский эксперт по социологическому анализу. Вместо того, чтобы заводить собственную семью, молодые женщины предпочитают проводить время со своими родственниками, друзьями или усыновлять домашних животных. Они укрываются в своем мире и больше не берут на себя обязательств. Благодаря безбрачию эти женщины чувствуют себя довольными. Большинство из них учились за границей. Они умны и креативны. Они самодостаточны. Но я думаю, про мужчин можно сказать практически то же самое. В обществе, которое все еще остается патриархальным, ну, вот Китай тот же, да? Их безбрачие позволяет им восстановить контроль над своей жизнью. Ну, для государства это, конечно же, проблема, когда женщина начинает контролировать свою жизнь, она перестает рожать. И чем это закончится, остается только гадать. Одиночки сегодня обманывают свое одиночество по-своему. Они составляют 15% Владельцев домашних животных в Китае Я усыновила трех кошек Которых считаю своими детьми Сказала молодой режиссер Елена Тан Осталось 37, да? Эти покупатели соло Не только приобретают товары И услуги для своих животных Но и являются одними из основных потребителей соответствующего онлайн-контента. Их друзья-животные также стали для них способом для встреч и общения. В городах стали появляться кафе, куда пускают животными, которые превращаются в клубы знакомств. Вот как вы думаете, почему люди начинают выбирать животных как спутников жизни? Животные как-то вам не перечет. животное просто вас любят ну насчет котов я не знаю коты живут вообще в принципе своей жизнью общаются с космосом и гадят на коврике но это же так мило это не то же самое когда твой партнер или партнерша пришел и нагадил на коврик а особенно если плюнул тебе в душу да кот тебе в душу сильно то так не плюнет а у собак вообще безусловная, беззаветная, пожизненная любовь к своему хозяину. Мне кажется, людям очень сильно не хватает любви, если они начинают заводить себе животных именно в качестве спутников жизни. Они заводят их не для детей, а Вместо детей. Вместо детей. Ну, Видимо, хочется, чтобы кто-то дома шарился, чтобы кто-то просил жрать, чтобы было для кого жить, чтобы было за кем ухаживать. Но за детьми это слишком сложно и дорого, а за кошаками вроде как подешевле. А для тех, кто нуждается во внимании, в Китае есть последняя необычная тенденция. Речь идет о появлении кафе дворецких «Батлер кафе». Возможно, китайцы переняли эту идею у японцев, потому что у японцев таких кафе настроено уже много. Батлер-кафе – это место, где молодые женщины могут побаловать себя беседой с молодым официантом, которому можно заплатить, чтобы он посмотрел с ними фильмы и внимательно их послушал. Я помню, лет 15 назад в одном из наших ночных клубов было такое Crazy меню». За большие деньги можно было сделать что-то очень неординарное. Ну, например, там значилось в последней строчке селфи на фоне горящего клуба. 200 тысяч долларов и канистра бензина, чтобы поджечь клуб. Но чуть выше стояла строчка, которой пользовались практически все. Напоить официантку. Ну, вот просто, чтобы официантка с тобой села, и ты ей наливаешь. И рассказываешь ей, и она сидит и тебя слушает, применяя технику активного слушания, смотря тебе в глаза, возможно, подобострастно. Но напаивали этих официантов, конечно, мам не горюй, как они потом домой добирались, непонятно. Но раз существует вот такая вот услуга и пользуется спросом, значит, таким образом люди как-то реализуют свой кризис общения. В Шанхае Батлер-кафе «Земля обетованная» каждый такой сеанс стоит около 60 долларов. А чтобы стать VIP-участником и получить особое преимущество, нужно будет заплатить до 4000 долларов. «Такова на самом деле цена эмансипации?» – спрашивают журналисты. Но ну, я думаю, что дело на самом деле не в эмансипации, а дело в том, что… У людей просто давно уже отпала необходимость в том, чтобы выживать совместно, парой, семьей, заводить детей. Существует уже миллион сервисов по подаче стаканов воды. и Если у тебя есть бабки, тебе эти стаканы с водой будут носить всю жизнь. На этой веселой ноте я закончу этот ролик. Зарабатывайте баблище, становитесь настоящими счастливыми и довольными жизнью солистами. И не забивайте себе башку всякой дурью. Пока.